В этом видеообзоре мы поговорим о продукции фабрики интерьерной ковки. Сегодня все большее внимание уделяется ландшафтному дизайну и одной из его главных составляющих – садовому декору. На нашем сайте среди всего ассортимента вы найдете большой выбор мебели, фигур и декора для сада. Садовые фигуры. К этой категории можно отнести фигурки животных, птиц, сказочных персонажей, цветочные кашпо и декоративные крышки для люков, которые заслуживают отдельное внимание. Помимо внешней привлекательности, они выполняют важные функции – маскировка канализационных люков, септиков или дефектов участка. Все фигуры изготавливаются из влагостойкого композитного материала – полистоуна или стеклопластика. Ландшафтные конструкции в виде арок и беседок украшают и зонируют сад или играют роль летней кухни – все модели изготавливаются из металла и дерева. Арки и беседки могут комплектоваться скамейками, катками для цветов и светодиодными фонариками. Фонтаны декоративные. Материал изготовления – влагостойкий стеклопластик. Разнообразный дизайн – от забавных мишек на дереве, белочек и птиц до массивных фонтанов в виде камней, валунов, пней и скальных пород. Все фонтаны работают от сети 220 вольт. Для установки подключения необходимо электричество и вода. Умывальники выполняют функциональную и декоративную роль на даче. Изготовленные из стеклопластика, они стилизованы под камень, дерево, кирпич. Шпалеры для вьющихся растений из металла, отличаются сложностью узоров, могут быть дополнены фонариками. Мостики кованые представляют собой сборную конструкцию арочного типа с односторонними или двусторонними поручнями. Настил выполнен из деревянных досок. Некоторые мостики дополнены светодиодной лентой или фонарями. Уличные очаги в виде изящной чаши на ножках выполняют все функции камина. Компактные, мобильные, легко переносятся и чистится, а также обеспечивают необходимую безопасность. К некоторым моделям в комплект предлагаются решетки гриль и деревянная столешница. В дополнение к камину можно приобрести кованую дровницу, выполненную в том же стиле для хранения поленьев. Держатели для шланга помогут содержать поливочные шланги в сохранности и чистоте. Это катушки, вертикальные стойки и настенные конструкции. Мангалы кованые на колесах, с крышей, стационарные и разборные. Толщина стенок ящика 3 мм, имеются полки для блюд и дров. Балконные кронштейны для кашпо. С их помощью можно закрепить ящик для цветов с наружной стороны окна, перилах балкона или беседки. Настенные шпалеры украсят цветами стену дома, терраса. Также фабрика интерьерной ковки предлагает необычные предметы для украшения сада, такие как декоративные тележки или ящики для хранения фруктов и инструментов.